Меня зовут Олег Беляцкий я из Беларуси, правозащитник из Беларуси. Я okay. хочу всех приветствовать на этом форуме, на этом большом событии в жизни Европы. Лукашенко, президент Беларуси, любит повторять, что Беларусь является центром Европы. Александр Лукашенко, Но географически, если посмотреть от Лиссабона до Урала, то это может быть и так. Но не политически и не экономически. However, way, и в эти дни мне кажется, что центр Европы находится в Праге, потому что тут проходит наш форум. Uh, ну, для нас, белорусов, Прага это всегда был центр Европы, потому что тут 500 лет назад Франтишек Скорина напечатал первую книжку на белорусском языке, перевод Библии. И сейчас Беларуси вот уже 20 лет авторитарный режим. Но мы ощущаем сильное влияние Европы на Беларусь. However, uh, И менее месяца назад в Беларуси были освобождены все политические заключенные. We're, help, uh, were free. <laughs> uh, the whole process had taken a step back with help of European Union and the democratic mm, Но это тактическая уступка, тактическая победа. Strategic, strategic Через месяц в Беларуси будут проходить очередные президентские выборы, и Лукашенко идет пятый раз на эти выборы. И мы не сомневаемся, что выборы будут сфальсифицированы. Мы можем сказать, что выборы, и не Лукашенко строит фасадную демократию, этому нельзя верить. Uh, And we sure мы имеем также внешние угрозы. Э -э буквально недавно, последние два года, мы видим, как развивается конфликт между Россией и Украиной. Аннексирован Крым идет. Практически война на Донбассе uh, и российская Россия продолжает наращивать империализм и стаёт вопрос, кто следующий. Uh, is, is К сожалению, присутствие российских военных баз в Беларуси. Экономические проекты с Россией не усиливают независимость Беларуси, а ослабляют ее. Russia, uh, И в этой ситуации очень важно европейское будущее для Украины потому как беларусь украина молдава это один регион если украина станет европейской страной войдет в страну европейских народов тогда беларуси просто не будет другого пути Way, and we'll a state also. важно чтобы беларусь не отходила на второй план потому как никто не хочет чтобы через какое-то время российская империя приблизилась к праге на 500 километров ближе Ценность независимости Беларуси растет в обществе в последнее время. Uh, in more more а независимая Беларусь это в перспективе европейской Беларуси обмена виз, обучение, возможность ездить в Европу белорусским гражданам — это то, что сломает любой режим. всегда или почти всегда проявляли солидарность к несвободным народам. Solitary, uh, Васлав Гавел говорил, что Европа ⁇ это не закрытый клуб. Once, и which... мы надеемся, что Восточная Европа будет иметь большее значение для чешского государства, и Чехия будет проявлять больше энергии в, в том, чтобы восточноевропейские страны стали европейскими странами. Солидарность uh, so ⁇ это очень важно. И без солидарности людям в несвободных странах не удержаться.